Всем привет, ребята! У микрофона снова Максим. Сегодня я расскажу про новое и немного про будущее обновление CSGO. Но перед началом. Как вы знаете, на Сайбершоке более 1200 серверов по всему миру, и на каждом из них вы можете использовать серверный скинченджер, который видят все игроки проекта. Если говорить про более бюджетную версию подписки Lite, то она стоит 149 рублей в месяц, куда как раз входит эта функция. В своем профиле на сайте вы можете конфигурировать каждое оружие, и все это делается не так как раньше через команду в чат. На Сайбершоке все с картинками и даже с готовыми сетами. К примеру, я поставлю сет киберпанк и через мгновение на сервере все применяется. Ссылочку на проект я оставлю в описании. Приятного отдыха и тренировок. Последние недели операции Сломный Клык начнутся уже меньше, чем через 20 часов, и в ней, как ожидалось, появится новая Куб-миссия. На данный момент она уже лежит в файлах и полностью роботоспособная. Так что, чтобы поиграть, пропишите в консоли Game Type 4, Game Mode 1, MapCop. Fall. На ней мы спустимся под землю и проникнем в тайный бункер Феникса, где проходят тренировки профессиональных наемников. Если в двух словах, миссия довольно интересная, тут и прикольные перестрелки, и какие-то головоломки на картах Мираж и Энджент и даже нормально прописанная сюжетка. Не буду спойлерить и настоятельно рекомендую попробовать самостоятельно. Далее в файлах игры появились упоминания двух новых оружий, это звуки гранатомета и крупнокалиберного пулемета, и я такой, да, наконец новый контент, который все так давно просили. Но не тут-то было. Покопавшись в файлах чуть побольше, выясняется, что эти звуки используются исключительно в кооп миссии и не для каких-то новых оружий. Один просто для пушки, из которой вас запускают флешками, а другой для пулемета в сцене сражения с боссом на танке. Также в файлах появились упоминания о шер текстурок и моделях для карты Overpass. Можно предположить, что это как-то связано с ремейком карты, однако на данный момент эти ассеты используются исключительно на новой кооп карте ну и в недавней обнове артефакта появилось новое упоминание CSGO на втором сорсе. Не буду в очередной раз рассказывать о том, что разработчики продолжают портировать игру на другой движок, так как уже надоело читать гневные комментарии про теории, ну и не рассказывать об этом было бы неправильно с моей стороны. Ну и под конец, вчера вечером я выпустил новое видео про будущую игру Valve под названием Цитадель, над этим видео работал целых два года и настоятельно рекомендую вам его посмотреть, ведь многие детали намекают на связь с каким-то шутером на Сорс. 2. Вполне возможно, что с CSGO. Увидимся!